Так, Ветерок сегодня порядка передавали 12 метров в секунду. В принципе, я считаю самый для покатушек, ой, -ой, -ой. классный. Попробую сегодня спустить фофан с парусным вооружением. Причем поставлю на него не только обычный парус, а хочу еще и на корму поставить парус Катенина. Ну, может еще и стаксель поставлю, не знаю, что подрайвуем сегодня. В общем, сейчас посмотрим. Начнем со спуска. Да, кстати, по спуску спускаю я вот так вот, чтобы не загоняться на бревнах лодка, в принципе. Хотя весь килограмм, наверное, 200. Идет, как видите, довольно-таки нормально. Только надо сейчас переставлять опять сюда следующую партию пластиковых вот вот труб. Дно не корябается, ничего не портится, лодочка идет весьма корректно. Раз, скажу, что один человек двигает груз более двухсот килограмм. дальше на берегу. Угу. Тянем-потянем. Похоже, что